Друзья, у нас новый опрос от ImToken, недавно проходили 8 и сейчас добавили 4. Ответы известны, все у меня в телеграм канале, ссылка в описании, ссылка на опрос и ответы. Откройте все сразу, потом нажмите старт на каждой из четырех, чтобы у вас открылась сама форма с ответами. После этого заполняйте Выжидайте 5-10 минут в зависимости от количества вопросов Сделаем видимость, что мы ищем ответы После того, как заполнили Указываем адрес кошелька Metamask во всех четырех Жмем Submit 100% ответ А вот и сам таймер которые я вам хотел показать. То есть они засекают время, сколько вы потратили на прохождение этих опросов. Все. Тут я просто подготавливал, искал ответы, создавал пост и видео, чтобы рассказать вам более детально. По сути, здесь ничего сложного нет. Ссылка будет в описании. Заходите, выполняйте. Скоро раздадут их NFT, которые уже торгуются. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.